К сожалению, наша кожа не чистый лист бумаги. Почему мы не делаем работу заранее ярче? Всем привет! Меня зовут Юлия Беляк, я мастер в студии Дубовик. И сегодня я хочу поговорить с вами о том, что такое коррекция и почему без нее невозможно обойтись. В нашей студии, как и во многих других, татуаж делится на два этапа. Первый этап это знакомство с кожей, первичная процедура. Второй этап это коррекция. Сейчас я расскажу, что включает в себя каждый этап. Первый этап это первичная процедура, грубо говоря, мастер знакомится с вашей кожей. Он работает с вами впервые, подбирает вам нужный цвет, оттенок, насыщенность татуажа, нужную форму. Работает с вашей кожей первый раз, смотрит, как она себя ведет во время процедуры, как хорошо укладывается в нее пигмент, какие у нее есть особенности. Может, она краснеет, либо выделяется очень много сукровицы, может, у вас большая чувствительность. Это все влияет на дальнейшее заживление татуажа. После первого этапа идет период заживления. Если вам интересно узнать, как он проходит, у нас есть на это видео. Можете вот сюда кликнуть и посмотреть.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 к сожалению наша кожа не чистый лист бумаги и весь пигмент который мы внесли на первой процедуре полностью не приживается приживаемость у всех разная так как мы все индивидуальные у какого-то человека останется 90 процентов от внесенного пигмента у кого-то 50 у кого-то все 20 ни один мастер не может этого предугадать заранее именно поэтому мы не делаем слишком насыщенный цвет заранее либо не делаем слишком светлый цвет для того чтобы оставить все равно что-то для для этапа заживления. Во время заживления наша кожа все равно избавляется от пигмента, как от инородного тела. После схождения корочек каждый человек может увидеть такую картину. Цвет станет менее насыщенным, появятся небольшие пробелы и в принципе вся работа может выглядеть немножко неоднородно. Именно поэтому и существует коррекция. Мастер оценивает на ней, как хорошо у вас прижился пигмент. Возможно он стал менее насыщенным, возможно цвет немножко поменял свой оттенок, либо появились небольшие пробелы. Мастер уже исходя из своих наблюдений и ваших пожеланий, корректирует работу, которую он делал в первый раз. То есть закрашивает какие-то мелкие пробелы, делает нужный вам цвет и нужную насыщенность. После этапа коррекции идет также период заживления, и уже после него ваш татуаж будет выглядеть именно так, как вы этого всегда и хотели. Он будет полностью однородным, с нужным вам цветом, насыщенностью и оттенком. Тогда назревает вопрос, почему мы не делаем работу заранее ярче, если мы знаем о таком периоде заживления. Так как мы все индивидуальны, у кого-то может остаться 100% пигмента, которого мы внесли в кожу. То есть мы сделаем цвет намного ярче, чем вам хотелось бы, он приживется у вас на все 100%, и мы уже никак не сможем это скорректировать. Если работа светлая и вам просто хочется сделать ее немного ярче, этого можно очень легко добиться с помощью коррекции. Но если же цвета очень много, очень яркий татуаж, то убрать это можно уже только с помощью удаления. А этот процесс намного сложнее и намного непредсказуемый, чем этап коррекции. Именно поэтому очень важно не пропускать этап коррекции и следовать всем рекомендациям мастера. Только так вы сможете получить татуаж вашей мечты. Если у вас остались какие-то вопросы, то можете задать их в комментариях. Пожалуйста, поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик и ждите новых видео, там будет куча всего полезного.